Приветствую всех. Тема сегодняшнего урока игра с динамикой и стаката. И игра технических упражнений на фортиссимо, легато и стаката – это лучшая разминка для мышц пальцев, а также для э, лучшая тренировка для пальцевых мышц и связок. При игре на фортиссимо мы тренируем мышцы пальцев вот здесь. И на пианиссимо мы тренируем связки здесь. И это абсолютно новый уровень об ощущениях во время игры, когда мы получаем удовольствие просто от мышечных ощущений. Это очень хорошее чувство, как будто играйте не своими руками, а руками кисины или цифры, а такими большими руками-пауками на клавиатуре. Для меня это всегда лучшая разминка и тренировка. Давайте перейдем к динамике. И позанимаемся над гамами, арпеджио, ганонами, октавами, аккордами, руками раздельно и затем вместе. Помните, что здесь мы играем только в медленном темпе, поэтому если вы почувствовали, что разогнались, просто вернитесь обратно к медленному темпу. Попробуйте представить обе руки в тембре и богато резонируемым фортиссимом движение звука с глиссандой между нотами и напомню не представлять форта жестко и плоско когда вы находитесь слишком близко к звуку потому что это негативно повлияет на мышечные ощущения Следующий этап ⁇ это игра с правильными движениями рук, с звуковым представлением и интонацией веса. Теперь пару слов о замахивании пальцев. Когда вы начнете поднимать пальцы, давайте сделаем немного потише. Когда вы начнете замахивать пальцы, Потому как вы не будете играть пальцами изолированно, вы не повредите запястье. Вот так это будет выглядеть. Давайте покажу на примере левой руки. Когда мы выполняем месяцы, когда запястье наверху и начинает опускаться вниз, вот здесь мы начинаем поднимать палец. Поэтому получается, что замахиваем палец за счет амплитуды руки. Когда запястье идет вверх, палец присоединяется. Я покажу в замедленном темпе. Вот смотрите, я вырисовываю месяц и замахиваю палец. Я вырисовываю месяц и замахиваю палец. Месяц и палец. И затем идем вниз. Месяц и палец. Это очень важно схватить. Но я еще буду играть с этими движениями сегодня, вы просто копируете меня. А когда мы вырисовываем полумесяц запястья, например, в этом ганоне, помните что мы берем ноту на самом огне вот этой улыбки и вот мы играем ноту и когда запястье опять на самом верху здесь мы замахиваем палец в правой руке Палец, запястье вверх и замах пальцем, запястье вверх и замах пальцем. Это выглядит немного искусственно вначале, но когда мы добавим интонацию и вес к этим движениям, вы почувствуете все более естественно. Ну хорошо, надеюсь, этим все ясно. А, итак, гаммы, руки разделю. Представьте первую пару нот в тембрине «Фортиссимо» с движением звука и «Глиссандо». Наберите вес, поднесите руку к клавиатуре от локтя, плеча, возьмите ноту с правильным движением руки. Представьте «Глиссандо» и следующую ноту с движением звука во время интонирования с весом. И сыграйте ноты с движением запястья и пальцев. Так что это все тот же один принцип игры, над которым мы работали на всех прежних упражнениях. Сохраняем все те же движения локти и торса. Да. Now both hands. Выполним тоже упражнение в арпеджио. Два шага. Сначала представляем обе руки в тембре на фортисема с движением звука гриссанда вверх и вниз. Теперь играем с движениями рук, звуковым представлением интонацией и весом. Ганон. Uh, представляем okay, обе exercises. руки. Left hand. Let me show you down. В общем, нужно играть обе руки раздельно, вверх и вниз. Следующее упражнение ганона. Представляем обе руки. Both hands. Октавы представляем обе руки и затем играем. И аккорды представляем обе руки. И играем с педалью или без педали. Это ваш выбор. Завершите все линии до до мажора. Перейдем к пьяно-динамике. Опять выполним те же два шага. Представим обе руки в тембре и в очень нежно-прозрачно-пьяниссио. Как можно тише с движением звука склисанта. Опять не уменьшайте размер звука. Это повлияет негативно на мышечные ощущения. Но, надеюсь, все это вы уже прошли на предварительном уроке, так что я не буду объяснять все детально дважды. Давайте представим обе руки в гаммах. И теперь сыграем с движениями рук, звуковым представлением и интонацией с весом. Помните, что при игре на пианисе мы все равно используем вес, выполняя те же месяцы и полумесяцы, играя в медленном темпе, замахивая пальцами. Tempo, динамика не влияет so на движение рук, темп, темп влияет, не динамика. Давайте mm -hmm. <laughs> um, okay. so сыграем, а та же последовательность. There, imagine, Представляем so первую ноту в тембре на пианицеме с движением звука глисанда. Набираем okay. вес, подносим руку от локтя, берем звук с правильным движением на запястье. Продолжаем представлять глиссандо и следующую ноту с движения во время интонирования с весом. И берем следующий звук с движением. Мой голос тоже становится мягче, когда я представляю тихо. Поехали. А руки раздельно. Движение все те же, как при гринофартисима, но теперь звук просто тише. Я не прибавляла звука на самой клавиатуре, я не меняла звук. А давайте попробую играть еще тише. Исчезаем в пианиссимо. Возвращаемся к Вартисимо. Такая разница. Всегда старайтесь представляйте играть еще тише как можно тише, обе руки. Не ускоряйте. Давайте выполним то же самое с остальными упражнениями. Проставляем обе руки, играем руками раздельно, затем двумя. Ганон, представьте себе руки. Возможно, это возьмет некоторое время. Играйте руками раздельно. Завершите самостоятельно. Второй ганон. представьте обе руки в тембре на пианиссимо. Опять начинаем играть руками раздельно. Октавы. Представьте четыре ноты в обеих руках а в тембре на пианиссимо. Начните играть руками раздельно, потом вместе. И аккорды, представьте, восемь нот в обеих руках, в то время на пианисима с движением звука глиссанда. Играйте руками раздельно. Это лучшее упражнение для тренировки этих мышц. Перейдем к стаката. Здесь нам нужно выполнить три этапа. Сначала мы пропаем вслух, затем споем вслух и сыграем, и потом сыграем с интонацией с внутренним пением. Напомню, что первая половина пути интервала мы поем с сопротивлением. Как мы обычно пропиваем легато, И со второй половины мы экстремально ускоряем. Не, а, не забудьте набрать вес перед пением. Давайте теперь споем и сыграем руками раздельно. Движения рук все, все те же, как прежде при игре на легата. Не фокусируйтесь пока на представлении звука, только внутреннее пение и движение рук. Let's to the left hand as well. И последний этап. Итак, Играем с правильными so, движениями рук и звуковым представлением. Тембр, с звуковым движением с, с интонацией веса интонируем стаката. Если вы изучили подготовительные видео и упражнения, то вы знаете, что мы сохраняем свободу в руках во время игры стаката и не подскакиваем всей рукой. И помните, что когда мы представляем звуки в любой динамике и интонируем на стаката, и это также относится к интонированию тенута или акцента, мы все равно представляем звуки связано, как на легато. Мы. Мы не представляем это таким образом. Мы представляем все связано. Still... Это важно помнить. Давайте начнем руками раздельно. Представьте первые ноты в тембре на фортиссимо с движением звука глисанда. Наберите вес, поднесите руку от локтя. Возьмите звук правильным движением запястья. Продолжайте представлять глисанда, следующую ноту с движением звука. И в то же время интонируя с весом стаката. И возьмите следующую ноту правильным движением запястья. Вот такая последовательность. Let's go. Это упражнение well, с фортисимой стаката дает двойной эффект для тренировки muscles, укрепления мышц, мышц пальцев. <laughs> <laughs> And the left hand. And both hands. теперь давайте сыграем на пианиссимо и стакато. Представляем ноты в тембре на пианиссимо с движением звука Глисанда и играем интонер из стаката. Это упражнение больше для вот этих связок. Возможно, играть даже еще тише. Сохраняем все движения. Okay. Перейдем к Сначала мы споем вслух, затем song, споем и сыграем. And play, и в конце, конце концов сыграем на фортисима и пианиссимо, интонируя стакката. Споем. Mm -hmm. oh. Вспоем, и сыграем. Давайте э, двумя руками сразу. Может быть, двумя руками слишком рано. Давайте сначала руками раздельно. Okay, the last step. Let's imagine, um, И последний этап. Сыграем с правильным движениями рук, звуковым представлением. Fortissimo. Inтонируя с лесом стаката. И теперь, представим, мы сыграем не пианиссимо.